Здравствуйте, уважаемые коллеги! Если вы уже познакомились с содержанием предыдущего урока по инвентаризации товаров на складах, значит уже знаете о механизме формирования документов о приходовании товаров и списания товаров на основании данных инвентаризации. В этом уроке мы несколько подробнее познакомимся с этими документами и вариантами их использования в программе. Начнем с документа о приходовании товаров. На закладке «Склад» панели функций нажмем ссылку «О приходовании товаров». Открывается форма списка документов, в которой мы находим документ, созданный нами на основании документа «Инвентаризация товаров на складе» на предыдущем уроке. Этот документ был создан в режиме Ввода на основании. Сегодня мы будем работать в другом режиме, поэтому закроем форму документа и создадим новый документ. Основным назначением документа о приходовании товара является формирование операций по оприходованию излишков, обнаруженных при инвентаризации товара на складе. Документа приходования товара можно заполнить данными инвентаризации непосредственно из формы самого документа. Для этого в реквизите инвентаризация нужно выбрать соответствующий документ, который существует в системе. Выберем документ, созданный нами на прошлом уроке, и нажмем кнопочку Заполнить по инвентаризации. И здесь нас поджидает сюрприз: В окне служебных сообщений мы видим информацию, что в документе в инвентаризации товаров на складе номер один отсутствуют товары, фактическое количество которых превышает учетное. Это говорит о том, что в режиме ввода информации на основании документов инвентаризации происходит контроль остатков. И в том случае, если программа не находит превышение фактического количества над учетным, табличная часть не заполняется. Поэтому мы временно откажемся от формирования нового документа и вернемся к тому документу, который был сформирован ранее. Сделаем его непроведенным. Для этого нажимаем кнопку «Отмена проведения». Закроем окно служебных сообщений. Запишем документ и закроем его. Теперь снова добавляем новый документ. Повторяем выполненные нами ранее операции. Выберем документ «Инвентаризация товаров», нажмем кнопку «Заполнить» и выберем пункт «Заполнить по инвентаризации». На этот раз табличная часть документа заполнена. Кроме этого, значение реквизита «Склад» приведено в соответствии со значением реквизита «Склад» исходного документа. Переходим на закладку «Счет учета». На этой закладке нам предстоит выбрать счет кредита корреспонденции с которым будут сформированы проводки документа по приходованию запасов, а также определить соответствующее значение объектов аналитики и определить налоговое назначение приходуемых запасов. Программа предлагает использовать достаточно универсальный счет 719. В зависимости от отражаемой операции могут быть использованы разные счета учета. Например, при расчетах товароматериальными ценностями по претензиям это счет 374. Обратите внимание, что при выборе этого счета состав полей для ввода объектов аналитики меняется в соответствии с составом субконта счета. В данном случае это контрагенты и договоры. В случае... Дохода от безвозмездно полученных активов рекомендуется использовать счет 718. Выбор счета производится пользователем в соответствии со смыслом производимой операции. Давайте остановимся на 718 счете. Выберем статью доходов, например, Инчи, и определим налоговое назначение. Предположим, что будем использовать оприходованные нами запасы в хозяйственной деятельности. Для начисления дохода в момент приходования товаров на склад, в строке табличной части должна быть заполнена сумма налогового учета, А для признания себестоимости в налоговом учете нужно установить галочку «Признавать затраты в НУ». Проведем документ и посмотрим проводки. Мы видим движение по дебету счетов учета товароматериальных ценностей в корреспонденции с кредитом 718 счета, а также заполненные графы налогового назначения и сумм налогового учета. Закроем окно результатов проведения документа. Закроем сформированный нами документ о приходовании товаров и перейдем к знакомству с документом списания товаров. Откроем ссылку списания товаров» на закладке «Склад» панели функции. На прошлом уроке нами был сформирован документ «Списание» на основании документа «Инвентаризация товаров на складах». Форма документа... Выглядит аналогично форме документа о приходовании товаров, с которым мы уже познакомились сегодня. Документ списания товаров предназначен для оформления списания товаров со склада и не только по результатам инвентаризации, но и для произвольного списания как товаров, так и возвратной тары и бланков строгого учета, для чего нужно выбрать операцию бланки строгого учета. Табличная часть документа заполняется стандартным образом. Если мы вводим документ не в режиме ввода на основании, а непосредственным заполнением данных в табличных частях, можно пользоваться как и режимом непосредственного ввода данных при помощи кнопки «Добавить», так и в режиме подбора номенклатуры в специальном окне «Подбор номенклатуры». Использование механизма подбора подробно описано в девятнадцатом уроке, поэтому сегодня мы с ним не работаем. Как не работаем и с режимом «Изменить», некоторые возможности которого уже рассмотрены на предыдущих уроках, и, возможно, подробному ознакомлению с ним будет посвящен один из следующих уроков. После того, как тем или иным образом заполнена табличная часть документа, определена номенклатура, количество, счета учета и налоговое назначение, переходим на закладку «Счета учета». Здесь необходимо определить счет списания, статью затрат и налоговое назначение затрат. Мы с вами помним, что при попытке выполнить определенное движение с неправильным налоговым назначением система выведет сообщение об ошибке и документ проведен не будет. Реквизит налоговое назначение затрат является общим для всего документа. Поэтому при списании товароматериальных ценностей с разным налоговым назначением следует формировать отдельные документы списания. Проведем документ. И посмотрим результаты проведения. Если кто-то из вас ожидал увидеть проводки по кредиту счету учета номенклатуры в непосредственной корреспонденции с выбранным нами счетом затрат 947, может удивиться, откуда взялся счет 809. Дело в том, что в настройках учетной политики организации, которая выбрана в форме нашего документа, Указано использование 8 и 9 классов счетов затрат. А в таком случае проводки формируются в соответствии с настройками статьи затрат, которая выбрана на закладке счета учета нашего документа. В карточке элемента статьи затрат указан счет 8 группы который автоматически подставляется в проводке при проведении. Если учетная политика организации предприятия предусматривает использование только 9 класса, этого не происходит, и проводки будут сформированы в непосредственной корреспонденции счетов учета номенклатуры и счета затрат выбранного в форме документа. Закроем форму результатов проведения документа. В заключение несколько слов о помощи, которая предоставляет конфигурация пользователям. Многие пользователи просто забывают или даже не догадываются, что при нажатии на кнопочку с вопросом вы можете получить информацию о использовании документа, возможно не очень полную, но зачастую очень полезную, в частности помощи к документу списания товаров. Достаточно подробно подана информация о списании со склада бланков строгого учета. Поэтому эта тема в нашем уроке не поднималась. Закроем окно справки и на этом закончим сегодняшний урок. До свидания. До новых встреч.